Всем привет! Вы смотрите Зона Гейм, передачу о мобильных играх. А как заверили ученые, подобные развлечения, как и компьютерные, способствуют снятию усталости после напряженного дня. Они могут позволить справиться с эмоциональным, физическим и умственным напряжением, только главное, чтобы занятие не помешало ни социальным, ни рабочим обязанностям человека и другим сферам жизни. Но где найти такие игры, которые были бы интересными и заставили позабыть на долгое время о проблемах и заботах? Мы сами не знаем. Поэтому, если что-нибудь найдете, обязательно нам позвоните. Всем пока. Черт, забыл. Если вы смотрите ролик с нашего официального YouTube канала Зона Game, то меня могла спалить полоса прокрутки внизу экрана. Значит, шутка не удалась. Но многие же из вас наверняка поверили. Вы и правда подумали, что мы для вас ничего не подготовили? А зря. Ловите огромную порцию классных игрушек для своих смартфонов. Скачивайте и получайте удовольствие. Смотрите в этом выпуске. Полный микс по жанрам, сложности и стилю. Мы познакомимся аж с 12 играми. Каждый что-нибудь да для себя найдет. Полный вперед! Зона гейм-микс. Часть первая. Четыре игры, на которые стоит обратить внимание. Wings of Steel. Мы уже много раз говорили об играх в жанре «симулятор», в которых игроку предстояло сесть за руль автомобиля, поезда или даже самолета. Но так или иначе, это были симуляторы гражданские, где всего лишь нужно было доставлять грузы или пассажиров в нужные места. Сейчас речь пойдет об игре представителей так называемых «военных симуляторов». Wings of Steel — проект, в котором не просто нужно углубляться в тонкости управления военным самолетом, истребителем или бомбардировщиком, но и сражаться против другой вражеской техники. В игре довольно дотошно и детально воспроизведены модели самолетов всех стран-участниц Второй мировой войны, их характеристики вроде размера и максимальной скорости вполне соотносятся с реальными прототипами. Поэтому почти каждый самолет ощущается уникальным. Сам геймплей состоит из ряда боевых заданий, которые вы выполняете, выбрав в ангаре подходящий самолет. В каких-то миссиях предстоит сбросить бомбы на объект противника, в каких-то уничтожить вражеский воздушный флот. Именно в боях против других самолетов игра раскрывается в полной мере. Хотя само по себе вникание в систему управления способно занять на некоторое время, основной сложностью является маневрирование и стрельба по врагу. Помните, у нас тут симулятор, а потому даже самый прокачанный и бронированный самолет не сможет выдержать плотного огня по корпусу и довольно быстро будет уничтожен. Продолжение это касается как игрока так и врага поэтому зачастую тот кто первый начал попадать сбивает оппонента нужно сказать что от полученных повреждений самолет страдает и управлять становится сложнее например если получить сильный урон то набрать высоту станет трудной задачей поэтому приходится учиться виртуозному владению своей машиной и орудиями установленными на борту для наведения доступен вид камеры из кабины но на деле редко применяется все это передает ощущение адреналиновых воздушных схваток где каждый каждое попадание может стать смертельным если вы любитель военной техники и сложных боев обратите внимание на эту игру она красива и не особо требовательна ну а если появилось желание в нее поиграть то можете отсканировать qr-код рядом с названием игры и сразу перейти на страницу нашего сайта для дальнейшей ее установки World War Heroes С небес на землю. Продолжим тему игр в декорациях Второй мировой войны. World War Heroes — очередной шутер, который, тем не менее, удивляет несколькими приятными и не очень решениями. Из приятного это, конечно, графика. Особенно если у вас мощное устройство, внешний вид игры порадует. Причем достойно выполнены не только объекты и окружение, но и эффекты стрельбы, взрывов и даже анимации стрельбы и перезарядки. Нам предстоит играть в шутер в разных режимах. Попробовать их все не получилось, очень уж долго нужно добираться до разблокировки. Да и основной режим игры — война — является единственным популярным у игроков, судя по всему. Он представляет собой противостояние 5 на 5, где нужно вытеснять противника с ключевых точек и захватывать их. Играть можно за Красную армию или за германские войска. Порадовала озвучка на двух языках. Также из приятного можно выделить удобнейшую для мобильных устройств систему стрельбы. Вы просто наводите оружие в сторону врага, и прицел как бы слегка примагничивается к цели. При этом нажимать на кнопку стрельбы не надо — огонь начнется автоматически, когда цель будет захвачена. Это упрощает управление, освобождая пальцы от нажатия еще одной кнопки, позволяя лучше сосредоточиться на наведении. Ни в коем случае не думайте, что все будут делать без вас, это не так. Прицеливаться также надо научиться. Из того, что явно вредит игре — система монетизации. Здесь довольно агрессивная реклама, которую нельзя пропустить, а для прогрессии требуются либо огромные затраты времени, либо вложение реальных денег. В принципе, этим болеют все бесплатные игры, но в такой приятной и затягивающей игре подобные ограничения расстраивают куда сильнее. Я отключил интернет и играл без единой рекламы. И вам советую. Итог? Отличный шутер, способный порадовать пару вечеров. При вложении реальных средств удовольствие получите куда больше. Развитие персонажа произойдет быстрее. Советую обладателям мощных гаджетов и сочной стрельбы. Dead Effect 2. Еще один шутер с автоматической стрельбой, только на этот раз одиночной. Да и стрелять здесь придется не во вражеских солдат, а в зомби. Ох, куда уже без них. Тема стрельбы по зомби заезжена в играх и кино вдоль и поперек, но тем не менее, почитатели у этого жанра все еще находятся. Сюжетная кампания, довольно продолжительная для мобильной игры, проведет игрока по отсекам заброшенного космического корабля, заселенного ожившими мертвецами. Сюжет худо-бедно объяснит их появление — Это вам неходячие мертвецы и задачу главного героя, хотя читать местные идеологии, то еще мучение. В целом, задача проста. Видишь зомби — наводи прицел ему на голову. До поры это работает, вызывая некое садистское эстетическое наслаждение. Потом игра начинает напоминать нам, что она бесплатная, а значит время или деньги. В какой-то момент пройти по сюжету становится очень сложно, и предстоит либо понабивать валюты на очередное улучшение, либо занести немного денег и ускорить прогресс персонажа. Однако слишком агрессивной монетизации тут нет. У меня пройти компанию получилось без вложений примерно на 90% процентов. Игра напоминает старые добрые мясные шутеры, набиравшие популярность начиная аж с 80-х годов. А этот жанр довольно увлекателен, может заставить залипнуть на несколько часов подряд. Мешает только однообразность врагов и окружения, но все-таки это космический корабль. Советую тем, кому зомби-тематика еще не надоела. Cover Fire этот проект я бы назвал шутером для лентяев. Но раз уж зашла речь про стрелялки с удобным управлением, упомянуть эту игру вполне можно. Почему для ленивых? Потому что в угоду удобства управления разработчик убрал необходимость перемещения по уровню. Да, вот так все просто. Занимаем укрытие, отстреливаем врагов, и персонаж сам бежит к следующему укрытию. Повторяем до победы в уровне. Спасибо, что прицел сам не наводится на врага. В общем, какое-то интерактивное кино. Но если без шуток, то даже такой скучный и рельсовый геймплей может дать неплохой вызов игроку. Особенно, если играть без вложений личного бюджета. Тогда на некоторых уровнях придется попотеть и проявить чудеса реакции и терпения. Геймплей просто и однообразен. Разнообразия не хватает ни по противникам, ни по звуку, ни по локациям. С анимациями действий тоже решили не заморачиваться и сделать штук 5 на всю игру. Поэтому игра хоть и смотрится дорого, но скуку вызывает буквально после прохождения половины сюжетной кампании. Как только сыграете по 2-3 уровня за каждого из трех персонажей, считайте, что видели всю игру. Так, собственно, почему эта игра попала в наш топ, если в ней минусов больше, чем плюсов? Дело в том, что игра как бы кричит «Эй, я шутер!». Но на деле, как мы и говорили ранее, разработчики сделали не на том акцент, это скорее интерактивное кино с незначительной возможностью повлиять на игру. В таком случае мы получаем интересный сюжет, одну из лучших на смартфонах графику и целых 60 серий в качестве 60 локаций. Любителям напряженных перестрелок и качественных шутеров не рекомендую. А вот тому, кто хотел бы залипнуть на время поездки в метро или автобусе во что-то красивое и ненапряжное, данный проект придется по вкусу. Смотрите далее. Пришло время помочь людям. Возглавим службу спасения. А после тяжелой работы займемся дрифтом на своей машине и даже побываем в космосе. Зона Game Mix часть вторая и e Предлагаем опять немного посимулировать. Очередной проект в жанре глобального симулятора. Это там, где нужно управлять не одной машиной или самолетом, а целой организованной системой. Например, в Emergency HQ игрок станет главой службы спасения. Задача — отвечать на вызовы жителей города и спасать их от разных бед. Чем успешнее будет работа ваших подопечных, тем больше репутации они получат. А это сказывается на количестве денег, которые город выделит на развитие службы спасения. И казалось бы, а что там развивать? Просто принимай вызовы, отправляй команду спасения, получай награду. И вот тут в дело вступают микродетали, за которыми и нужно следить по ходу игры. Например, если не экипировать команду огнетушителем, то пожар потушить не выйдет. А если ваши работники сильно устали, работая вторую смену, то вместо ликвидации бедствия могут только его усугубить. Также важен транспорт, его разнообразие и состояние. Содержать все в порядке помогут монеты, выделяемые за успешную и прилежную работу. В общем, люди, для которых многозадачность не проблема, будут чувствовать себя здесь очень комфортно. Графически выполнено симпатично, управление отличное и интуитивно понятная. Играть очень интересно. Любителям стратегий и глубоких симуляторов рекомендуем. Drift Max Pro Давно не говорили о гонках, правда? Сегодня у нас подобрана одна из самых удачных на сегодняшний день игра про автомобильные соревнования. Drift Max Pro с 2018 года, когда только вышла, потихоньку наращивала вокруг своей основной идеи офлайн-игры про гонки с дрифтом, контент с разными игровыми режимами и машинами. Теперь играть можно аж почти в 10 разных вариантах, основными из которых, конечно, остаются классические соревновательные гонки в одиночной карьере или против других игроков. Почему одна из лучших гоночных игр на сегодняшний день? Во-первых, здесь реально создать почти уникально выглядящий автомобиль. Серьезно, со временем игра приобрела огромное количество вариантов тюнинга и раскраски вашего транспорта. Теперь даже за десяток часов можете не встретить автомобиль, хоть немного похожий на ваш. Особенно, если вы подошли к украшению с душой и сделали из машины настоящий стритрейсерский болид. Помимо внешнего вида и атмосферы, в гоночных играх важна физика поведения автомобиля на дороге и удобство управления. С этим здесь полный порядок. А как иначе, если главная фишка игры — дрифт. Реализовать правильно управляемый занос на мобильных устройствах наверняка было непросто. Во многих гоночных играх разработчики делают этот процесс автоматическим. Здесь же все зависит от пилота. Для большего погружения можно включить камеру с видом из кабины. Правда, тогда не получится разглядывать свой разрисованный автомобиль. В итоге имеем драйвовый гоночный экшен с большим набором игровых режимов. Другими словами, игры в игре. Зона гейм не то чтобы советует, оставит а на этой игре огромный восклицательный знак. Обязательно скачиваем и играем. Drift Max Pro. Для всех любителей прокатиться с ветерком и сжечь пару комплектов резины в дрифте. Marite Довольно интересный проект в минималистичной графике, способный, тем не менее, удивить любителей исследовать большие открытые миры. Здесь игроку предстоит путешествовать в целой открытой галактике, исследовать десятки планет, которые не будут одинаковыми, ведь генератор каждый раз создает новый мир, не похожий на другие. Главный герой игры — путешественник на космическом корабле, отыскивающий самые пригодные для жизни планеты. Игра полностью на английском, поэтому любителям сюжета в играх придется вооружиться переводчиком. Но поверьте, повествование здесь совсем не важно. Главное — это бегать по новым мирам, с помощью разных инструментов собирать данные о животных и растениях, которые хоть и похожи между собой, но все равно одинаковых не бывает. Разнообразие окружения зависит от многих факторов. Например, от того, как далеко планета от местного Солнца. В самых дальних уголках планеты настоящие ледники. Добраться туда сразу, не улучшив корабль и костюм, не получится. Суть Marite заключается в высадке на планете, поиске ресурсов, исследовании и редких несложных сражениях с населяющими планеты монстрами. Попутно необходимо выживать, питаясь и поддерживая жизненные показатели. Геймплей не то чтобы сильно захватывающий, но все же своего любителя найдет. Если вы в восторге от возможности свободно летать в космосе на своем корабле от планеты к планете, изучать биосистемы новых миров и улучшать свои технологии, игра вам понравится и затянет надолго. Из минусов отметить можно размеры планет, они как-то маловаты. Видимо для того, чтобы телефоны справлялись с такой нагрузкой. Если у кого-то из вас было желание поиграть в No Man's Sky на смартфонах, тогда Marite – то, что вам надо. Ищите игру в маркетах или на нашем сайте zonagame.store Sniper 3D Следующая игра как бы тоже шутер, но настолько специфичной, что лучше сначала послушайте наш рассказ, а только потом решайте, стоит ли в нее играть. Ведь в зависимости от ваших предпочтений она может показаться как невероятно скучной, так и суперувлекающей. Игрок берет на себя роль снайпера-наемника, выполняющего задание на ликвидацию цели. Миссии начинаются с того, что заняв позицию, в прицел винтовки мы будем отслеживать цель и, делая не самые сложные расчеты, ликвидировать ее выстрелом. По сути, в каждом задании одна и та же задача — кого-то убить. Но при этом каждая миссия имеет свои условия. Например, нужно просто совершить разовый выстрел по цели или совершить невероятно сложное поражение по противнику, который идет в толпе, но только так, чтобы не задеть гражданских. Или убить бандита, приставившего нож к шее жертвы. Таких задач сотню. Выглядит это все интересно, но из-за однообразности действий может надоесть. Как бы ни менялись здания, условие одно — попасть. И вот тут, поиграв пару часов, от игры откажутся любители динамики и разнообразных сражений. Кто же тогда продолжит играть? Ответ прост — фанаты оружия. Особенно снайперских винтовок. Разнообразие стволов и их модификаций — сильная сторона игры, которая затягивает едва ли не сильнее основных задач. Разумеется, в зависимости от модели оружия и модификации меняется поведение прицела и снаряда. В общем, если решили для себя, что стрельба с винтовок — это интересно, не пропустите эту игру. Смотрите далее! На сноуборде спустимся с очень крутого склона, в миг посидеем от такого ужаса и по окончании своего заезда окажемся в постапокалиптическом мире. Не переключаемся! Зона Game Mix, часть третья. Сноубординг The Fourth Phase. А вот еще один подвид симуляторов ⁇ спортивный. Сноубординг The Fourth Phase ⁇ игра для любителей сноубордов или горных лыж, ну или как минимум для тех, кому нравится наблюдать за спуском спортсмена с горы. В рассекании снега есть своя эстетика. В игре предстоит управлять известным сноубордистом, решившим возродить свою спортивную карьеру. С помощью нажатий на экран игрок направляет движение своего героя, объезжая препятствия и выполняя трюки. Все выполнено в шикарнейшей трехмерной графике. Деревья колышутся на ветру, из-под доски валит снег, а спуск оставляет след на сугробах. Красотища! Сразу скажу, это моя любимая игра. Чтобы однообразные заезды не заставили скучать, существуют разные условия. Например, для завершения некоторых заданий нужно уложиться в таймер или сделать набор трюков. За выполнение условий получаем валюту для улучшения своей доски. Кроме того, прохождение игры складывается из преодоления более сложных трасс с разным набором задач. К концу игры станете настоящим виртуозом горного спуска правда, только в рамках игры. Но кто знает, может, после этой игры захочется купить себе спортивный снаряд, предназначенный для спуска с заснеженных склонов и гор, и отправиться на обучение езде на нем. Игра, кстати, поможет выбрать место для заезда. Дело в том, что тут нарисованы трассы с самых популярных горнолыжных мест. В зависимости от региона, внешний вид локаций отличается, правда, не сильно. Горы — они и в Африке горы. В любом случае, обратите внимание на данный проект. Он способен заинтересовать даже далекого от сноубординга человека. Способен заманить своим релаксирующим, залипательным геймплеем. Хороший вариант для убийства времени. Ice Cream 1 — это не игра. Это нечто. Ужастик всем ужастикам с красивой графикой и реалистичной анимацией, позволяющей как бы очутиться внутри всего происходящего пугает до мурашек. Все ужастики, о которых мы рассказывали, уходят на задний план. Ice Cream эксплуатирует детские страхи, оживляет городскую американскую легенду о демоне-мороженщике, похищающем детей. Нам, русскоговорящим людям, такой страх чужд, вокруг нас вещи и пострашнее мороженщика случаются. Но все же напугаться получится даже у самого тертого калача. Игровой процесс для страшилок стал уже классикой. Управляем беспомощным героем и решаем небольшие головоломки для прохождения сюжета игры. Все время рядом бродит мороженщик рот, демон, замораживающий детей своим дыханием и похищающий их. Если действовать недостаточно осторожно, рот заметит вас, догонит и заморозит. Игра давит психологически. Понимаю, что все происходящее неправда. Но несколько раз даже крикнул. Ощутите сами тот момент, когда рот окажется рядом. Жуть! А после трех провалов начинать уровень придется с самого начала. Вот и приходится перемещаться на цыпочках, вертеть камерой и стараться не издавать ни единого звука. Вместе с этим головоломки никуда не делись. Они довольно разнообразные и непростые. Скорее многим, как и мне, придется искать некоторые подсказки в интернете. И хотя сейчас доступно уже 3 или 4 эпизода, сюжет почти полностью раскрывается в первой половине игры, это не помешает продолжить получать удовольствие вплоть до финальных титров. Ледяная сволочь, которая пару секунд назад была далеко, в любой момент может напасть и схватить. Стоит лишь немного пошуметь. Это иногда заставляет принимать таблетку валидола, а что может произойти с неокрепшим детским умом, подумать страшно. Наш совет, если вам нет 16 лет, обойдите игру стороной, а еще лучше — играйте в присутствии взрослых. Мало ли, все же Ice Cream 1 больше для взрослых, ежели для детей. Зона Game рекомендует 10 из 10. Shopping. The Moon Quest История развивается в мире после ядерной войны. Уцелела только Луна, куда и переселились выжившие люди. Теперь все ломают голову, как вернуться обратно и спасти Землю. Тут ниоткуда появляется главный герой — Шапик. Кто он и откуда не ясно, в первую очередь потому, что в игре нет ни строчки текста и напрочь отсутствует озвучка. Просто вот вам герой, вперед! Спасать мир! Из-за вышеуказанных причин понять сюжет довольно трудно: все общение и повествование происходят через визуальную составляющую. Это по-своему круто такое немое кино или театр. Всю игру будем помогать всем, кого встретим. Шапик, судя по всему, добрая душа не оставит в беде даже незнакомца. Помощь сводится к решению довольно интересных головоломок. Шапик The Moon Quest это игра. Сюрприз, сюрприз! В жанре квеста, а потому загадок здесь хватает, и они разные. Визуально игра выглядит шикарно. И в плане рисовки стиль довольно уникален, и в плане задних фонов. Иногда на мрачной луне попадаются живописные пейзажи. Музыка не напрягает, скорее настраивает на нужный лад. В нескольких словах — игра легкая, расслабляющая, но короткая. Как раз настолько, что не успевает надоесть. Минус — почти полное непонимание сюжета, а плюс — атмосфера. Не проходите мимо. Вполне достойный проект. The First Tree The First Tree — бродилка третьего лица, в которой исследуем чертовски красивый мир, играя за двух лис. Одна ищет отца, вторая — детенышей. Параллельно игрок слышит диалоги мужчины и женщины, рассказывающих свою историю, что выглядит довольно странной идеей поначалу. До тех пор, пока история рассказчика не начинает переплетаться с событиями, происходящими с лесой. Например, можно найти предмет, о котором закадровый голос обязательно что-то расскажет. Постепенно все сильнее переплетающиеся истории сливаются в одну, и наблюдать за этим становится весьма интересно. А вот играть не то, чтобы очень. Рассказать взрослую и философскую историю у разработчика получилось, но наполнить игру чем-то кроме ходьбы – не. -а. Назвать ее квестом нельзя из-за жалкого количества головоломок, а потому это просто симулятор ходьбы. Если хотите полюбоваться красивыми игровыми пейзажами, отдохнуть и послушать печальную историю – Рекомендую, только будьте осторожны. Концовка не дает ответов на половину вопросов. Возможно, получите небольшое разочарование. Но насколько тут все красиво, полный релакс. Тут нет никакой динамики, проект успокаивает, а перед сном немного даже убаюкивает. За визуальную и звуковую часть ставим твердые десятки 7 баллов за сюжет и примерно 0 за наполнение игры механиками. Как мы и говорили ранее, Мобильные и компьютерные игры отлично способствуют уходу от всякой жизненной рутины. Некоторые поглотят нас своей красотой, приводя наше сердечко в нормальное состояние, другие наоборот подкидывают порцию адреналина. В любом случае, мы постарались подобрать для вас огромную порцию проектов, которые найдут способ вас чем-нибудь зацепить, завлечь на долгое время и, как говорится в одной популярной рекламе, и пусть весь мир подождет. Вы смотрели Зона Гейм. Спасибо за просмотр! Всем. Всем пока!